I think the girls with the are... Всем здарова, ребят! Ну что, нормальный музончик, надо будет что-то опять с микрофоном сделать. Сбились настройки. В общем.. Сегодня у нас халявный наборчик есть, я его забрал на Вигеймерсе. за 4K, чей, вот такие вот плюшечки. А, скин на Бугича, ой, говорю на Бугича, на этого, вылетело вообще уже с головы Бигфут, Бугича говорю, на Фрэйку самое основное, ну и, конечно, камешек. Что-то у меня одно осталось и 20 пыльцы. Так, сейчас мы ее заберем. И пойдем сразу же пароли. То есть срегаетесь на VKIMRC, получаете очищик и, соответственно, можете потом э, забрать вот такой вот наборчик. Я считаю, набор действительно неплох. Будем мне написал. Я решил зайти забрать. Э, в принципе. Почему бы нет? Реально для героев хорошие скины. Особенно для тех, у кого Фрейка есть. Так, ну, У меня уже есть, видите, здесь наборчик. Я думаю, на русском сервере по-любому кому-то пригодится. А, так, с пыльцом мы забрали, поехали. Остров у нас как раз открылся. Попробуем что-то острове вытащить. И надо еще битву гильдии пройти. Ну как раз получается 5 тычек и плюс 4. О, нифига, нифига себе, еще один камешек. Офигеть. Вот это реально прет. Вот, пожалуйста, еще плюс осколок. Уже 7. Напишите, кстати, сколько у вас на бездонаток осколков собрано. Ну на немецком сервере, в принципе, тут офигенный э -э остров и отсюда реально нормально падает. Так, что там у нас по гильдии? Сейчас посмотрим, что у нас по битве гильдии. 67, 75, ребят. 8 мест осталось. Кидайте заявочки, вступайте. Немецкий Android сервер. Даже меньше уже. 6 мест осталось. А, так. Сейчас поехали, посмотрим, что там у нас сегодня. По БГ. Понял. ой блин, сегодня же среда, какая БГ, вот это я втыкаю, что-то думал, сегодня уже четверг, сегодня у нас только среда. Та-да-то, -та -та -та -та, все изи. В общем, такой вот видосик. Надеюсь, вам наборчик кому-то поможет. Реально халява и довольно-таки неплохая. Все, пишите комменты, всем удачи, всем пока.